приветствую друзья меня зовут артем мазур и в этом видео мы с вами разберем когда нужно обращаться к подрядчикам к специалистам по рекламе а когда нужно настраивать рекламу самому потому что это на самом деле очень такой больной актуальный вопрос многие мне в личку в инстаграме всегда пишут посоветуй нам каких-нибудь специалистов по рекламе посоветуй посоветуй а потом общаясь с тем кого я советую я говорю, там, как дела? И мне говорят, что, ну вот, обратился какой-то человек, у которого там бюджет 3000 рублей, который там, говорит, давай мы с тобой поработаем за отзыв, за кейс какой-то. И в итоге не не кайфово ни специалисту по рекламе, потому что как бы, он не особо что-то зарабатывает и напрягаться не хочет, не кайфово ни тому, кто заказывает рекламу, потому что специалист по рекламе не мотивирован и он не получает никаких результатов. В итоге все в минусе. Как все-таки, когда нужно нанимать специалистов, когда нужно вам вот эти таргетологи, директологи, рекламщики, и прочие ребята, когда нужно, допустим, вам люди, допустим, которые делают сайты, когда вам нужны дизайнеры, когда вам нужны все эти люди, когда все-таки вот это все делегировать? Вот об этом как раз это видео смотрите первый момент если вы сейчас только начинаете вот вот у вас какой-то вот не знаю, там свой проект созрел да вы там допустим не знаю, там, товарку под новый год продаете либо там не знаки там гамаки надувные под под летний сезон либо когда вы открыть свой интернет-магазин либо у вас какие-то образовательные курсы и вы только стартуете вам нужно первый поток набрать там людей вот неважно в какой сфере работаете вот вы только начинаете в этом случае что вам нужно делать первый шаг это вам нужно понять какой рекламный канал в вашем случае работает лучше всего. мы сейчас говорим про рекламу в принципе вы можете это все перекладывать и на другие темы, которые можете делегировать там, знаю, создание сайта или там не знаю что еще ну, любой формат то что вы можете делегировать то же самое можете переложить. вот вы изучаете сначала какой рекламный канал вам больше всего подходит. Вы понимаете допустим вам инста лучше всего заходит кстати по поводу инстаграма э, если вам интересно о бесплатном обучении есть образовательная программа внизу оставлю ссылочку можете зарегистрироваться и посмотреть как запускается эффективная реклама instagram вот допустим вы выбрали что инста в вашем случае подходит лучше всего и э, у вас сейчас допустим есть какой-то ну, тестовый бюджет не знаю вы работали на наемной работе и тут вам пришла идея открыть свой бизнес и вот у вас допустим есть там 10 15 тысяч рублей если вы захотите сразу же найти какого-то специалиста ему делегировать то в большинстве случаев вы не получите никакого результата потому что во первых вам нужен бюджет во вторых вам нужен компетентный специалист а он стоит денег и в третьих когда работает специалист по рекламе он не особо смотрит там и за каждой копейкой и может тут просто не знаю там сегодня следить за рекламой завтра забыть про нее и весь ваш бюджет открутится, и как бы на маленьких цифрах это будет сильно ощутимо и в итоге вы останетесь ни с чем у вас бюджет слит вы результаты не получили и еще нужно человеку заплатить вот поэтому Поэтому, когда вы только начинаете, когда вы только что-то, какую-то деятельность стартуете, пожалуйста, разберитесь с каким-нибудь рекламным каналом, который в вашей теме работают лучше всего. Да, это банальный такой совет, который вы можете сказать, да, это все и так понятно, вот большинству непонятно. Все хотят сразу какого-то эксперта, все хотят сразу специалиста. Это неправильно. Разберитесь с одним рекламным каналом сами. Не знаю, один рекламный канал вы можете освоить вот при упорном, вот усердном изучении, а, при запуске рекламы, получении первых результатов, масштабировании, вы можете буквально сделать за несколько недель. А, опять же, говорю недель, потому что на тесты, на запуск, особенно когда вы не знакомы с рекламой, вам а, все равно потребуется время. вот И потом, когда вы уже запускаете рекламу, вы ответственны за каждую копейку, которую вы тратите. Вы будете постоянно каждый день несколько раз заходить в рекламный кабинет и следить за тем, как у вас все это открывается. И только тогда, после этого, вы уже заработав денег, потому что у вас же есть свой, свой какой-то проект, который работает, есть система продаж, заработав денег, потом у вас сохранилась такая некая сумма денег, которую вы теперь можете потратить специалиста. Только тогда вы это можете делать. И до этого момента, пожалуйста, не ищите каких-то спецов, не ищите каких-то крутых торгетов, потому что у вас просто на них нет денег. Когда у вас все-таки скопились деньги, вы можете, вот здесь я оставлю ссылку на видео, посмотреть, где искать вот этих людей, специалистов по рекламе, вы уже сможете увидеть, кто, кто эти люди, где их найти, посмотреть их кейсы, примеры, выбрать такого специалиста и начать с ним работу. Сразу же встает вопрос, сколько мне нужно денег, какой мне нужен бюджет на рекламу. Да, вот, возможно, у вас тоже возникает. Какой мне нужен бюджет? Сколько мне нужно платить специалисту? Если вам актуально, кстати, сколько платить, напишите, пожалуйста, в комментариях, что интересно, актуально. Я запишу отдельное видео по поводу мотивации специалистов, по поводу сколько платить денег, какие KPI, какие показатели ставят. То есть, если вам это интересно, в принципе, маякните в комментариях, поставьте лайк этому видео, я буду видеть от вас, от вас обратную связь, и тогда запишу отдельное видео на эту тематику вот но в среднем если мы говорим а, о ну, таком более-менее не начинающем уже а специалист который уже сколько-то поработал ну в среднем это 30 40 тысяч рублей за месяц вы будете выделять на одного специалиста по рекламе вот у нас сейчас ребята которые а, работают в проекте они зарабатывают ну где-то в среднем от а, 70 тысяч до 180 тысяч это один человек зарабатывает опять же про KPI, по системе показателей, по мотивации, если интересно, в комментариях дайте знать. Вот, поэтому а, готовьтесь выделять такие деньги. Второе, какой мне нужен бюджет? Вот здесь все зависит от вашей системы продаж. То есть смотрите, а, как, мы, как мы это делаем. Вот вы, допустим, вложили там 5000 рублей в рекламу. Потом у вас, допустим, там есть сайт, заявки, э, обзвоны, отправка, допустим, или у вас там есть не знаю там какой-то онлайн-курс, или у вас там я не знаю там э, офлайн точка, допустим, в городе Москва на каком-то на какой-то улице находится, к вам люди приходят, покупают, или у вас там ресторан, кафе, салон свой, неважно, любой бизнес, да, у вас вы тратите сколько-то денег на рекламу, к вам приходят люди, что-то там что там совершается, да, совершается продажа, вы получаете сколько-то денег в кассу. И если ваша система работает так, что вы, допустим, там 1000 рублей вложили, на выходе получили там 2000 рублей или там на выходе полторы тысячи рублей получили, то вы понимаете, что если я вложу, допустим, в 10 раз больше, то я и получу в 10 раз больше. На больших цифрах это, естественно, немножко не так работает, но принцип, я думаю, вы понимаете. То есть вложил 1000, получил 2, вложил 10 тысяч, получил 20 тысяч. Понимаете, да, принцип работы? То же самое, теперь мы говорим о бюджете. Сколько мне вкладывать? Здесь все зависит от того, насколько быстро вы хотите расти. Если вы хотите расти очень медленно, потихонечку, и большую часть прибыли потом, не знаю, забирать и тратить там на всякие хотелки, куда-то поехать попутешествовать, ну, это, в принципе, это нормально, да? Но вы будете медленно расти, поэтому вам не нужен большой бюджет. Вы смотрите, сколько, в принципе, вам комфортно выделять на рекламу. Если же вы хотите расти быстро, то большую часть денег, процентов 90, вы будете обратно инвестировать в рекламу. Для чего? Для того, чтобы собрать большую клиентскую базу, для того чтобы у вас а, был большой охват рынка, для того чтобы занять лидирующие позиции, если у вас крутой продукт, если у вас система, аркутай система продаж, вам это нужно а, по максимуму сейчас захватить рынок. Поэтому вы 90 процентов, может даже 100 процентов всей прибыли обратно инвестируете а, в рекламу и какую-то часть просто забираете на прожитие. И это нормально, да, потому что у вас цель быстро расти. Поэтому, когда вы спрашиваете, а какой бюджет лучше, это немножко некорректный вопрос. Все зависит от ваших целей, от ваших потребностей, потому что в рекламу можно как вкладывать там, и 5000 рублей в месяц, так и 5 миллионов в месяц. И это нормальные суммы, и, допустим, тот же Facebook даст вам их открутить. Благо, если вы настраиваете рекламу, если у вас специалист хорошо ее настраивает, приносит она результат, то почему бы не вкладывать? Вот, надеюсь, ответил на вопрос, надеюсь, было вам полезно, ответил на вопрос, когда нужно настраивать рекламу самому, когда нужно делегировать и в каком случае что делать, да, и в принципе по цифрам. Вот, поэтому... Если у вас остались какие-то вопросы, пишите их обязательно в комментариях, когда я вижу вашу обратную связь, то в этом случае э, я могу дополнительное видео записать и ответить на ваши вопросы. Ну и также э, ставьте лайк видео, если вам понравилось. А, на этом я видео заканчиваю, с вами Бартио Мазур, желаю вам великолепного дня, до скорого.